Итак, всем здарова, дорогие друзья! С вами Алекс. И сегодня мы курим на тему игры Привет, сосед. И возьмем игру в целом. Вот первой части ⁇ То холодный бритва». Я не буду брать в учет книги, если это что-то молодой человек будет беситься по этому поводу. Но это не важно. Также ждите на канале. Следующий видеоролик будет с Джоко Джоко. Джоко Мока. Не важно. А, так. Следующий видеоролик будет именно с ним. Ну а теперь поговорим о самой игре. Итак, так с того, что холод номер один это история именно самого Никорода. От его детства к его уже получается взрослому. А история Привет Сосед 2 это также непосредственно история, наложенная на Привет Сосед 1 на момент второго акта, а именно на момент пропажи детей у нашего любимого Васильевича. Ну или же Питерсона. Кому как удобнее. Я буду называть за данный момент его Васильевич, потому что... Ну, я просто привык его так называть. Для меня это то имя, которое я ему дал, и в целом типа да. Итак, мы разобрались, что происходит непосредственно в момент первой части. То есть мы не находимся уже после действий и не находимся до. А на момент Hello Neighbor 2 у нас получается еще неизвестна смерть дочки, то есть сосед, получается спрятал свою э, дочку где-то, а, а именно закопал, и поэтому никто не знает, что она еще умерла. И это момент того, когда Некрот пропал и находится в подвале. То есть мы находимся на тот момент, когда сын соседа из первой части уже сбежал, а наша глав... нашего главного героя и дочку пока еще не нашли. Uh, скорее всего, тот момент, когда мы выбираемся на второй акт из холлун это тот момент, когда альтернативные действия происходят uh, с, со стороны Квентина и со стороны расследования всего этого Дева. Скорее всего, Квентина наняли родители Никорода и uh, другие горожане, которые обеспокоены тем, что пропали дети. Uh, как раз таки, что показывается нам в Альфе 1, uh, и 1.5, в версии, когда было три ребенка, это Некрот, это дочка соседа и сын соседа Арн. Получается, дочку соседа и Ника в итоге удалось найти, что мы видим по концовке Альфа 1.5. А вот самого Арна так и не нашли. И мы как раз таки будем заниматься поисками Арна. Некрот покинул локацию в Паравоне и уехал в город жить вместе с его семьей. А вот наш главный герой наквентин, расследует вообще все дела, которые происходили в данном городе, кто помогал и кто покрывал соседа, и что же вообще происходит в данном городе. Если грубо говорить, то вот и весь сюжет данной игры. Если вы хотите полный видеоролика по данной тематике или хотите видеть какие-либо другие видео, напишите об этом в комментариях. Ну а с ним был я, Вули. Всем удачи!